Первый взвод внимания. Сержант Моди должен мне полсотни баксов, потому что, похоже, операция «Оверлорд» идет успешно. Наши британские и канадские друзья достигли большинства целей. И за исключением Аммахи по всему берегу все прошло достаточно гладко. Десант был выброшен неудачно. Но десантники сформировали смешанные соединения и выполнили большую часть назначенных на день «Д» задач. Я очень горжусь всеми вами. Как вы знаете, сержант Моди и рядовые Элдер и Мартин пробились через линию немецкой обороны, чтобы передать сообщение в штаб-квартиру батальона. Если бы не они, штаб вряд ли прислал бы нам подкрепление, чтобы помочь занять сен мэр эглис штабе Моди Элдер и Мартин получили приказ уничтожить немецкую батарею в Брекур-Менор и противостояли целому взводу немцев с госточкой людей. Похоже, кое-кто из командования заметил вас. Наш отряд выведен из состава 101-й дивизии, и теперь нас будут использовать для выполнения особых заданий в тылу врага. Так что я предлагаю вам освежить в памяти свой немецкий и заняться подготовкой, пока у нас есть такая возможность. МГ-42. Справа, сторожевой пост. Меня они не заметили. Будем надеяться. Капитан Прайс и майор Инграм? Скорее всего, в Большом доме. Мартин, принимай командование. Надо убрать этот пулемет. Мардинг и Брукс, заберите грузовик, встретимся перед замком. Все остальные за Мартином. Вперед! Отличная работа, Мартин. Все перевели дух. А теперь придется повторить все сначала. Мартин, лезь внутрь, заберешь все документы, вырубишь связь, потом встретимся. Мы с сержантом Моди поищем прайса Инкрома. This is... Иди из фланга! Неплохо! Ладно, ребята, будем двигаться дальше! Бежать! Не останавливайтесь, Прайс и Инграм за этими дверьми. Отойдите, мы взорвем их! Огневая поддержка! Ах ты, батюшки, американцы! Малость пошумели, так? Да ладно, ходить я все еще могу. Капитан Прайс, капитан Фоули, где майор Инграм? Они переводят его в лагерь, но волноваться не о чем, я подслушал, куда именно. Я не вижу грузовика, сэр. Отлично. Помогите капитану Прайсу вылезти из окна, он ранен. Пора собираться, мы уходим. Капитан, что с майором Энграмом? Мы вернемся за ним. Ходите.